У нас тема самореализации. И обычно, когда мы говорим самореализация, дальше попадаем в туманное облако. Каждый думает о чем-то своем. О чем-то своем самом. Люди носятся с идеей самореализации пол жизни от момента, как только узнают это слово. И не понимают, что решается она простыми каждодневными действиями и стилем жизни, который они постепенно для себя приобретают. И в конце концов оказывается, что самореализацией мы занимаемся каждый день, мы живем каждый день, мы не можем жить завтра и ждать, что на нас сейчас свалится какая-то непонятная самореализация. Не плодить дополнительных смыслов, а просто посмотреть на слово «самореализация», то нужно понять, что происходит реализация некой самости реализации того конкретного человека, который перед нами находится, ну или непосредственно вас. Но кто бы такие? Вот. У вас есть тело как телесный фильтр, еще называют телесный интеллект. Ну, почему говорят интеллект? Потому что... Как вы понимаете, тело справляется с огромным количеством разных задач, справляется без вашего участия, без участия вашего интеллекта. И хорошо справляется. Вот когда мы часто своим интеллектом пытаемся внушаться в работу тела, оно испытывает дополнительную нагрузку, потому что ему приходится своим интеллектом отбиваться от вашего. То есть, в принципе, можно сказать, что у нас существует физический интеллект у нашего тела. Когда мы говорим о реализации тела. Что имеется в виду? Вот как вы узнаете, что для тела день был реализован? Мы сейчас вообще не трогаем вопрос жизни. Скажите мне, простой день, как вы узнаете вечером, что хорошо, телесно прожили этот день? Ощущения? Да. По каким ощущениям? Да, то есть, ну по каким ощущениям? Физиологическая удовлетворенность. Значит, первое базовых потребностей. Ну, второе, вот каких-то тактильных контактных ощущений. Значит, первое. Вы э, ели, да, еда. Да. Еда удовлетворяет. Тепло. Дальше. Похраним. Температурный баланс. температурный баланс. Дальше. Мышечная нагрузка. Мышечная нагрузка. Если вы вообще просто даже, например, полежали весь день то к вечеру вам будет нехорошо. Да. Мышечная нагрузка. Понятно, у каждого тела своя, своего качества, свое количество, но она есть. Еще вот Александр указал на сексуальное удовлетворение. Он просто молод. Спасибо. Ему еще надо каждый день. Просто Обычно отдыха. Аллочная отдыха. Аллочная это физическое. отдыха. Аллочная отдыха. Аллочная Хорошо. Что-то еще? Сон. сон. Да, на самом деле был достаточный сон. А, то, есть мы, то есть, если мы просто возьмем, взяли день, сутки. Теперь мы расположим это по поводу жизни. То есть, в жизни для тела что важно? Выживание. Угу. Это самое важное. Базовая, да, базовая потребность тела – это выживание. То есть тело наша хочет, что оно хочет есть. жить. А, каким образом мы понимаем, например, в аспекте еда, что вы живете, в аспекте еды, как вы понимаете, что вы живете? Вкусовые ощущения. Кто-то через вкусовые ощущения. Если вы будете. Сытый, но каждый день вы будете есть одно и то же. Нет. Будет ли но у вас ощущение выживания? У вас будет. А, жизнь. А, а, жизнь. а тело чего еще хочет? Жить. Жизнь. Жизнь. Есть, жизнь. Вот у кого кисленького, у кого сладенького, у кого еще чего-то. Но самое главное, даже если вам каждый день давать только сладенькое, но все равно вы взводите, в этом-то и есть. Когда мы говорим о жизни тела, Сразу почему-то ощущение, что хочется разнообразия. В отношении еды это вкусовые ощущения. И вот вы уже понимаете, что одна из маленьких задач, маленьких задач для самореализации в отношении тела, это давать ему разнообразные вкусовые ощущения. Пишите, что вы меня смотрите. Это задача на каждый день. Разнообразие вкусовых ощущений. Главное, чтобы вы понимали, если тело получает многообразие вкусовых ощущений, у него точно есть ощущение, что оно живет. Это важно. Плохой вкус, на жить хорошо. Да, кстати, есть это на телесном уровне именно так воспринимается. Температурный баланс, опять же, у каждого свой. Как тело понимает, что оно живет? Ближе, Ближе к границам он. приближается. На контрастах. Комфорт, да. Комфорт нам хочется с точки зрения ну, так, приятностей. Но если, вы все время, если все время поддерживает вам идентичную температуру, вы перестаете что ощущать? Жизнь. Тело. Вы тело перестаете ощущать. Как расслабить ваше тело? Вас надо погрузить в очень мощный солевой раствор, для того, чтобы вы на время отрелаксировали, перестали ощущать собственное тело. В этот момент вы перестаете поддерживать свои напряжение. Расслабляетесь. Но в этот момент вы не ощущаете его, вы не ощущаете жизни тела. А когда вы ощущаете жизнь тела? Жарящий, когда у вас есть перепад, когда у вас есть контраст. То есть... Шли, шли, шли, дул ветер, потом заснули и так далее. Приходится домой горячий чай, горячий <звук> чай, стало тепло и вам хорошо. Как ни странно, при том, что мы хотим, чтобы вам, нам было комфортно, жизни тело мы ощущаем, тело наше реализуется, когда оно периодически попадает в контраст, и поэтому нам говорят обливайтесь контрастным душем. Вы оживляете тело или обливаетесь там ведром воды, конечно, после разогрева. То есть не надо на себя холод лить еще и холод. Да? Значит, как-то подходите к вопросу. Ходите в баню, ну, не обязательно каждый день это делать, но ходите в баню. Если каждый день контрастная душка точно будет, то периодически будете избадливать тело и ощущать телесный тонус. То есть здесь мы пишем для себя, это контраст. В Баню точно так же. Поверхне по и по, по нижней то же самое. Баня. там вы обычно выходите. И прорубь. Да, и прорубь, да. Вот делись снежком, растерлись. Вот то же самое. И у вас есть уже ощущение жизни. Еще добавьте туда веник, и точно будут ощущения жизни. А еще, если разные винники будут разные ощущения жизни. Попарить с Березовым, потом а Березовым, Березовым и так далее. Натергай с этим, натергай с тем. Хорошая баня дает заряд на целую неделю. Ну, вы же помните. Да? Вот. Все очень просто. И это относится к теме самореализации. А не только то, нечто, за которым все толпой бегают и ищут его. И не находят. Да, и не находят, потому как уходят от того, что является первичным в этом поиске. Мышечная нагрузка. Что в ней важно? Когда ваше тело... Каждый тело свой, и ты должен прощать, и он не повернет. После того, как вы Правильно. Ни в коем случае не должно быть недогруза или перегруза. Да? А вот как раз здесь важен баланс. Да? То есть, мы, когда мы написали температурный баланс, мы тут же дописываем, нам нужен контраст. А когда мы говорим о мышечной нагрузке, нам нужен баланс. То есть... Да, да. Но, как ни странно, все равно этот баланс мы достигаем через контраст напряжение, расслабление. Да, но это не такой, а, это не да. пограничный да. контраст. И в отношении температурного баланса у нас всегда, как оживить тело, это создать ему пограничные условия. Есть, конечно, а здесь, нет. а физической нагрузки мы не должны создавать пограничные условия. Типа сейчас мы надорвемся, а, и если не надорвались, то, то слава да. богу, не надорвались. И вот мы считали жизнь. Нет, это должна быть как раз очень разумная нагрузка на именно ваш тип тренированности тела, на уровень тренированности тела, на ваш э, тип тела. Потому что одним людям хорошо бегать, другим людям хорошо танцевать, третьим людям хорошо статика, четвертым динамика. И опять, как мы познаем, вспоминаем, как мы можем разнообразие. Всю... Через разнообразие вам да. нужно попробовать Столько Поэтому спорта. столько и видов. Когда мне столько говорят, какой-то правильный, все, я хочу закрыть уши, не хочу разговаривать с этим человеком. Его уровень развития ума для меня слишком низкий, потому что он упирается рогом в нечто одно. Он не понимает, что мы берем отдельное тело, и для именно этого тела, именно в этом состоянии, на этом этапе жизни, с этими задачами хорошо одно. Поменяйте У нас жизнь, даже для, может, поменять, для беременных, как вам устало, для беременных, он имеет три гимнастики, потому что там три триместра, понимаете? Это, это три триместра, когда мне говорят, что дело одно и то же. Вот Гимнастика для беременных, там всегда делают одно и то же. Этого не может быть, потому что первые три месяца – это одно состояние, тебя и плода. Второе – это другое, третье – это третий, понимаете? А нагрузка физическая должна быть в каждом. Если профессия относится к области тела, то тогда тело будет еще инструментом. Но любой спортсмен также знает, что как важны периоды нагрузки, так и важны периоды восстановления. Но просто в спорте есть всегда вот этот э, баланс, не совсем соблюдается он плюсовой, то есть каждый раз надо Далее. делать чуть больше. Конечно. Но это самая большая ошибка, потому что реально спортсмен развивается тогда, когда ты больше, больше, больше, больше. Чуть отпустил меньше, меньше, меньше, но на высший уро, уровень, чем было. И когда эти волны есть, сохраняется здоровье. И в некой плоскости все равно есть тот баланс, потому что больше, больше, больше травма. Ни Магично. одного не видел, который это, дожил без Вот я только хотела спалома. сказать, что когда мы говорим о балансе мышечной нагрузки, мы как раз сохраняем здоровье. А если взять и выжить просто человека, ну как это делается, либо... В большом спорте без головы и без моральных принципов. Так же, так как в концлагере, там просто тупо выжимали людей. Люди использовали весь физический ресурс и умирали. В очень большом спорте тоже людей используют как мясо, и люди уходят коллегами. Но мы же как раз говорим не о том, чтобы быть коллегами. Мы как раз говорим о том, чтобы у нас было ощущение жизни в теле. И поэтому ваша попытка, например, заняться чем-то и заняться сразу, и дать себе какую-то огромную задачу, она обречена на провал. Если вы нарушите баланс, вы для себя вычеркнете мышечную нагрузку. Поэтому, пожалуйста, помните об этом. Но, это... Но мышечная нагрузка нужна. Даже когда вы просто ходите... После завтрака, обеда и ужина просто гуляете. Это уже мышечная нагрузка. А если вы ходите, например, не просто, у вас есть такая возможность, как это называется, спортивная ходьба, да, Ну, можно же просто идти и выше поднимать ноги. Выше это одновременно. Ну что, представьте, ты еще раз попроси. Да ну, поверьте, у меня у вас будет замечательная нагрузка. И, или идти и повыше поднимать ноги только назад. Это тоже будет супернагрузка. То есть, когда мне люди говорят, что некогда этим заниматься, они лукавят. 45 минут отсидели возле компьютера, встали и поприседали. И пошли, пошли, пошли. И хорошо вам будет. Это тоже будет сбалансированная физическая нагрузка. И не надо приседать больше, чем вы можете. Просто каждый следующий раз... Вы делаете на один раз больше. И все не. Что касается сексуального удовлетворения, как вы узнаете, что, ну, допустим, недель за неделю, что все окей. Не тянет. Это уже не замечательно, это старость. Если уже не тянет, то да когда мы говорим сексуальном удовлетворение что имеется в виду? это просто что сексуальный контакт объединение половых органов о, вот смотрите для кого-то это сразу качественное прикосновение качество прикосновения представьте что не прикасается ничего кроме половых органов о счастье и каждый день так. Я думаю, что через неделю некоторые сами запишутся в группу воздержания. Как вы узнаете, что действительно происходит качественный сексуальный контакт? Наполнение. Наполнение вот как-то показывают обычно так. Называется энергетическое наполнение. Да? Происходит некий обмен. Вы прекрасно знаете, особенно те, кто постарше, что мастурбация одиночная, взаимодействие парное, качественно отличаются. Даже при условии, что происходит примитивный уровень сексуального соединения. Возбуждение есть, соединились, разрядка произошло, Но это качественно по-другому, все равно, даже если без изысков. Почему? Потому что происходит все равно обмен энергии. То есть если у вас есть обмен энергией, если у вас есть качественное прикосновение, то в этом случае вы говорите да, есть ощущение жизни. Если в сексуальном удовлетворении, в сексуальном контакте нету ни того, ни другого, то, к сожалению, нет нету удовлетворения. Да. Поэтому Ваша задача, чтобы у вас были качественные прикосновения. Качественные прикосновения оживляют тело. И обмен энергией. Ну и понятно, достаточный сон. Для каждого человека достаточный сон – это разное количество снов. Но вы также понимаете, что на разное количество сна влияет разное качество. Я понимаю, что э, можно считать, говорю о примитивном, но да, важно даже то, на каком матрасе вы спите. Mm -hmm. Неправда. Правда. На какой подушке вы спите? То есть я понимаю, кажется, как же, как же, даже самореализация, где же вот, почем вы сейчас. А подушке. Неужели? Да, мы о подушках. О матрасе. О а матрасе. В каком? Дальше. Да. Дальше. С кем это предыдущий путь? Если вы приедете домой и трезвым ясным взглядом измененного состояния сознания, посмотрите на то, где вы проводите часть большую часть своей жизни, то вам станет понятно, почему другую большую часть своей жизни вы проводите не так эффективно, как хотелось бы. Поймите, люди, это важно. Не надо откидывать вот эти мелочи, якобы, потому что вы заняты чем-то великим, а потом все эти великие притаскиваются на тренинге. Да, что ты источился? от своей самореализации. Вы еще даже не пробовали. Большую интенсивность долго, коротко можно выдержать, если не соблюдать параметры телесные. Долго выдержать нельзя. Нельзя интенсивно закладывать себя, особенно на уровнях, да, на уровнях возможностей, если... Вы не работаете с телесным фильтром по поддержанию его работоспособности. Вы просто сгорите. Как проводник вы сгорите. Поэтому кроме выживания, обычный человек всегда находится на уровне выживания. Он что-то ест на уровне что-то, где-то что-то перехватывает. Он Наоборот, температурный баланс старается не нарушать. Если вы вспомните обычного нормального человека, даже баня для таких людей, типа, о, я боюсь этих перепадов, не-не-не, не надо меня поломать. Вы мне так много не подливайте. Я сейчас вам рассказываю, прям фразы вспоминаете. Не-не-не, подливать не надо много. Я вот так сейчас посижу, просто прогреюсь немножечко и выйду. Помните, да? Да. Это человек нормальный. Он живет здесь. Его тело практически не ощущается. Понятно, мышечная нагрузка. Не-не-не, у меня тахикардия, у меня, блин, что-то еще есть. Это. Давление у них. У них давление, потому что у них нету нагрузки. Ну Потому что у него нет времени, он сам реализуется на работе. Блин. Он сам реализуется, <связывается> да, вот как раз <связывается> вот сам реализуется прямо там вовсю. Что ты не видела горящий глаз при, как это, при болящем <связывается> теле, который говорит, да ладно, бог с ним, сгорю за год, за такое она реализует. <связывается> нет, такие люди обычно так не говорят. Они не реализуются, они работают. Люди, ну какое они реализуются? Они работают, они выполняют некую функцию, за которую он платят некие деньги. Да, вот они реализуют так себя. Но реального ощущения самореализации, конечно, нет. Следующее, что это само, да, вот само, само тело, тело вижу. Однозначно, что еще э, заметно появилось, что в них